И что же может быть лучше, чем снести эту ферму? Обмен. Вы нам вот эту папочку с документами, а я вам вот эту флешку с приложением онлайн-ферма. Это очень классное приложение. Камеры по всему периметру фермы, которые в режиме 24 на 7 фиксируют все, что здесь происходит. Делается. И говорится. Только думайте быстрее. Иначе мы найдем покупателей подговорчивее. Дройок. Ну, ты молодец. Ничего, мы с ними еще увидимся. И ферму сохранили, и семью. Алло! Антон? Привет, это я. Все контролем. Поехали на ферму. У меня тут перспективы поинтереснее и наклевываются. Я тебе работу предлагаю, ты стоишь кочевряжешься. Поехали, поднимем нашу ферму с колен. Чью ферму? Твою. А я что сказал? Если бы не я, вот этого всего и не было бы. Хорошо, а что ты хочешь? 50% от бизнеса. 15% едем. Бутылка никакой может жить в моем доме. Французского. Элитка ничего не знает. Yeah. Oh. Сегодня открытие новой фирмы. Забыл? Mm, 1.0. Открытие в 10. Давай, давай, быстрее! Ты уже уехал. Да не догонишь ты на этом. Учти, один косяк, и я тебя выгоню. Ты, Иванова, не пришмыкаешься. Не пропусти. Камон! Долгожданное возвращение культовой комедии. Может, нам участок работы пойдешь? А тогда что, пуза, без конкурса, что ли, берут? <как> Мы договорились? Все будет под контролем. Вот его контролем. Ивановы, Ивановы. Новый сезон. 6 февраля в 19.00. Что ты выпендриваешься-то? что? На СТС.